Друзья, всем привет. У меня красный маркер, на мне красный костюм. Мы будем описывать красный БМВ. А, сдана она уже давненько, но еще не доделана. Будут обязательно видосики доделаны. Но ну, ну, я наконец-то подвел итоги по ней, посчитал, сколько у меня чего ушло, расходники там, все, почитал. Вчера сидел списочек вечерком такой писал, прописал, чтобы ничего не забыть. И сейчас я так накидал, чтобы долго перед вами не писать, я буду просто писать... Расходники, сразу оговорюсь, основные расходные материалы, именно основные для покраски, были использованы только леклер материалы, включая шпатлевки. Я их тут не указал, потому что там шпатлевок было использовано вот так вот на ноготь, поэтому они как бы на цену никак не повлияют, но все было по леклеру. Сторонними материалами пользовался только смывкой краски, потому что у леклера ее нет, и взял воск для защиты скрытых полостей, потому что опять же на складе у нас у леклера ничего нет такого. По-моему, вообще у них нет никаких восков. Вот это такое. А, значится. начнем с самого такого. По краскам. красочный материал. Лак был МЦ500. И у меня его ушло из того, что я по банкам рассчитывал. Густого материала. Густого. Лак был 2 к 1. 3,2 литра лака. А наносил саголы 4600 4620, ладно, так скажу С дюзе 1,3 Расход меня чуть-чуть огорчил То есть больше, чем хотелось бы Ну, на такой кузов 3,2 литра густяка Ввалить это сильно База High Efficiency Hydrofan Цвет Emole 2 Красный а База у меня ушла В общем, я открыл программку, посмотрел Готовой базовой краски С учетом, что там разбавление 15% идет 3,7 литра именно в литрах а грунта ваш праймер я вылил фиксадур одну банку один комплект он идет один к одному то есть к литру литр фактически 2 литра я на весь кузов вылил, там чуть-чуть осталось ну считаем полную банку в грунта green а, я сначала купил два с половиной литра и у меня было в литрушках разного цвета белый и черный и я потом еще докупал одну банку в общей сложности у меня ушло четыре с половиной литра именно литра грунта а пластик праймер я использовал только для пластика для двух бамперов и порогов с ручками там у меня ушло 250 грамм это именно ну, в граммах потому что что-то в литрах что-то в граммах именно густого материала а Силлера у меня ушло на получается подкапотник Крылья внутри прокрашивал, багажник внутри, отсек прокрашивал. Потом я красил ему задние арки внутри и юбку заднюю. Я там силером все обрабатывал. Короче, в общем, у меня ушло силера пол-литра. Это густого материала. Разводится он, если по объему, два к одному. Разбавителя. Я использовал Лехлеровский разбавитель 41. У меня ушло, э, чтоб не ошибиться сейчас, где у меня записано, ага. Разбавителя ушел 1 литр, это так, в круг плюс-минус. Дальше, для разведения силера я использовал сольвентную краску, потому что колорируется силер только сольвентом. Сольвент брал АДИ а густого материала у меня было 300 грамм в банке. Готового продукта получилось 600. Он у меня весь ушел, то есть у меня ничего от него не осталось. Из того, что забыл изначально добавить, по расходникам у меня добавилась липкая салфетка колодовская, но она такая многоразовая. Все остальное сейчас перейдем. Это уже не касается химии именно как таковой, а касается больше всяких расходничков. Скотча Тремовского. Я его брал в ящиках, полный ящик, поэтому удобно считать. У меня ушло 10 мотков скотча. Ширина у него 25 мм. Колодовского скотча. 50 миллиметров, шириной которые. Я его там удобно кое-что заклеивать было, отверстия всякие, у меня ушел почти один моток. Ну, напишу один моток, потому что я его, в принципе, вымотал. Пленок укрывных. У меня, правда, не в пакетах я брал, а в мотках. Но я посчитал по количеству раз накрывания, я бы использовал 5 штук пленок нормальных. Бумаги плюс-минус разные, там, широкая, узкая. У меня ушло примерно, там, опять же, плюс-минус. От 10 до 15 метров. Точно не высчитаю, поэтому ну, напишу 15 метров в общем, широкой и узкой. Обезжирки, сольвентные обезжирки у меня ушло 2 литра. Водные обезжирки у меня ушел 1 литр. Это на весь кузов. 2 литра, потому что я очень много проверял плоскостей, их проливал, смотрел на них. Поэтому это и ушло много. Салфеток для обтирки и обезжирки. Моток бумажный ушел, один моток. И э, полипропиленовых салфеток, которыми обезжириваем, собираем уже перед покраской именно. У меня шло где-то штук 15, ну примерно. То есть плюс-минус, я сейчас точно так не высчитаю, потому что это такие расходники. Где-то пополам порвал, где-то полную взял. Сложно высчитывать. Смывки краски бодевской. Я ушарашил в эту машину две банки. Хотя толку от них было, честно говоря, никакого лишнего трата денег. Но по факту, расход есть, есть. Воск АППшный я брал сразу в Пистолет под антигравий, одну банку вшатал, на весь кузов хватило полностью, все нормально. Растворители для мытья пистолета, инструмент, там что-то отмывание, потому что я отмывал бежирку с кузова, это и растворителем все смывал. У меня ушло на всю машину 15 литров. Я его лил, не жалел, потому что надо там было повымывать, там было повымывать, поэтому... и инструмент, как бы много-много-много мытья, поэтому вот так. Хотя, если бы не лить на кузов, я бы поместился где-то, наверное, литров так всем, может быть, до 10 дошел бы наполняк. Это чисто из-за вот еще плюс 5 литров, из-за того, что я смывал вот эти вот две банки э смывки краски с кузовом. Короче, я попал в итоге, добавилось растворителя пятерочка, две баночки, и еще и наждачечек у меня пригодился. Перчаток. В общей сложности разных перчаток, если перевести их на хорошие резиновые колодовские, ну где-то от 15 до 20 пар. Напишу 15 пар, потому что с водой перчатки работают нормально, с растворителем каждое мытье, это перчатки выкинув. ППС а колодовских я потратил 6 штук. 6 баночек, это именно у меня уходили на откраски, потому что красился я из э, Иваты, использовал PPS под воду, э, лакировался Соголой, у меня пока что нет переходника на Соголу под PPS, -ки. так бы ушло больше. 6 штук, э, которые 750 мл стаканы, как бы недорого, каждый стакан стоит чуть-чуть э, больше евро вместе с учетом крышки. Поэтому посчитайте, на полный покрас, грубо говоря, ушло тут 7 евро. Но если еще посчитать, даже стаканы под лаки, столько бы уже ушло. 14 евро на полный покрас за удобство пользования. У меня бы ушло меньше растворителя, меньше перчаток. Не использовал бы вообще лейки. Кстати, я не написал, забыл лейки. Фильтрующие воронки. Напишу их так. Штук где-то я их, наверное, 20 всадил. Вообще про них забыл, кстати. Это мелочь, но тем не менее, она как бы... Должна считаться, потому что каждая мелочь стоит денег. Полироль использовал Звизор. Номер 3000 у меня ушло 0,4 килограмма, Потому что это на меху было. И 1000 это финишка. У меня ушло 0,1 кг на всю машину. В принципе, это немного. Полироли работает хорошо. Ее достаточно капнуть было буквально чуть-чуть. Переходим к наждакам. Наждаковов использовал два типа. Тремовский в кругах, Мирковский в кругах, Скотч Брайт. И сейчас еще укажу, сразу не написал. Опять же, забыл. То есть всего так вчера, весь вечер вспоминал. Все, что вспомнил, написал и сейчас вспоминается. Наждак еще в полосах. Я вот так вот нарисую. И сейчас посчитаем, сколько примерно. Восьмидесяток. У меня ушло на всю машину там, от 12 до 14 штук. Но я их могу пересчитать точно, потому что по количеству элементов я помню, сколько пользовалось. Плюс-минус 2 там просто рвались, скажем так. 120-к ушло 10 штук. 180-к ушло 13 штук, потому что я на бамперах там их много засадил. На бамперах, на перечесе и так далее. 220-к я использовал вообще немного, буквально две штуки у меня ушло. Очень много ушло, 400 и 600. 4 соток ушло 22 штуки. Это на перетирку грунта. И 6 соток ушло 12 штук. Это тоже все под покраску. Сейчас дойдем до листочков именно на, на брусок. А, зеленого скотчбрайта, именно в квадратиках, я использовал 3 штуки. Красного скотчбрайта 2 штуки. И серого скотчбрайта 5 штук. Вмотал. По полосам. Какие полосы я использовал? Там, где подтирал чуть-чуть шпатлевки, у меня было 150 Одна, она до сих пор, кстати, работает. 150-ка по 3 Одна штука. Далее по 3 было использовано 320. Я их взял немного, я ими подчесывал капот, двери. Там, по-моему, две полосы полных ушло. Две штуки. 320-ки мирковской а, туда чтоб не ошибиться я всадил то наверное штук 15 15 штук но это половинок на короткий брусок то есть это если разделить на 2-7 штук полных полос и в принципе все все остальное что я мог не написать это какие-то совсем косвенные вещи которые касаются не конкретной машины а вообще там анти он идет не на одну обработку камеры то есть на машины там какие-то фильтра используемые для очистки воздуха и так далее то есть это все к конкретной машине не запишешь но имея вот такой список примерно это тот минимум который ну именно минимум из материала я не указывал здесь инструмент который нужен для работы каждый может взять сейчас посчитать это перевести на свои как бы, материалы допустим лак такой объем, то есть такого объема хватит, по сути, с любым пистолетом от Красиса. Взяли свой лак, посчитали три комплекта лака, вам как бы хватит на машину. Какой будете использовать, сами вы считали его стоимость. База для красной машины, как бы 4 литра готовой краски, но это немного. Тем более для полняка совсем всем, всем. Посчитали, пошли вашу красную краску, там на рынке какую-нибудь, какую-то фирму, прикинули цену. Также с ваш праймером. У Лехлера не дешевый ваш праймер, фиксатор, который взяли обычный, там, бодевский, какой-нибудь еще ваш праймер. Он дешевле, вы им отработали, его надо, кстати, расход будет меньше, потому что у него пленка тоньше отработали, спокойно показали результат. Ну и также дальше, грунт-наполнитель, грунт по пластику, Силер – это вообще индивидуальный подход, кому сколько надо. Кто-то его вообще не использует и нормально себя чувствует, тот, кто пощупал его, ну, с саньком поговорить. То он его везде теперь льет, он ему и там, и там, и там, и везде нужен. Я просто ленивый. А, он просто ленивый, да. Ну да ладно. По поводу скотча. Кто-то там вообще мотка скотча ему хватает на машину. Вот мне 10 мотков хватило на машину, потому что я все клею скотчем, у меня все клеится в бумаге, расход скотча большой, но не настолько же большая цена за скотч, чтобы игнорировать его. То есть я спокойно себе оклеился, у меня нигде ничего лишнего никуда не попало. По пленкам, никуда не деться, бумага, ну газетами можно заменить особо ленивым, кто там, точнее не ленивым, особо экономным, у кого времени немного. Обезжирка, как ни крути, хоть так, хоть эта к вам нужна, без нее вы не денетесь никуда. Водную можно вычеркнуть, допустим, без нее на сольвенте можно откраситься спокойно. Салфетки, ну которыми протирайтесь обезжириваетесь, на этом экономить не стоит, брать какие-то грязные тряпочки не стоит, моток бумажных салфеток стоит, там что-то, наверное долларов может 6 один моток купили его и забыли и вам его хватит на две машины я просто этими салфетками делаю все вообще поэтому у меня полный моток как бы и ушел смывка краски нафиг не нужна воск не для этих работ как бы к малярке прямого отношения не имеет растворитель для мытья если вы как-то умудритесь очистить машину так чтобы не использовать растворитель у вас на мытье инструмента на полную покраску может уйти и 2 литра растворителя и вам этого реально хватит я просто моюсь так, с запасом и много смывал с этой машины, поэтому у меня расход большой. Перчатки. Есть уникумы, которые работают без перчаток, хотя стоят они копейки, флаг вам в руки и ногти вам покрепче. Пипески Не нужны обычный бачок, можно помыть полироль. Это каждый уже использует кому что надо. По поводу наждаков. Берем, допустим, не 3М, а какой-либо другой наждак, который гораздо дешевле. У вас вот эти цифры с 12 для полного снятия машины полного снятия в круг, превращаясь с 12, примерно где-то на 80 штук. Примерно, потому что самый дешевый, если брать, ну ладно, 80 перегнул, но штук 60 вы точно в машину вшарашите, чтобы снять ее полностью до металла. На всю машину 12 штук. Ну ладно, 120-ки там может где-то в 10-20 вместитесь. 180 также там к 20 подойдете. 220, это я там что-то чесал. Вот не помню, куда я его использую. У меня две штучки вообще он как бы не нужен был тут. Потом нужна после грунтования 320 на рубанке. 400 и 600 на машинке перебиться. Все, скотч брайт Он стоит не так уж дорого. Его надо не так уж много. Я на машине просто поскольку вычесывал все проемы, все внутрянки. Поэтому у меня ушло много зеленого. Красный как таковой нужен под грунт Тут как не крути на машину два листа уйдет. И серый это где-то грунт потом мотовать под покраску. Ну, я с запасом, он просто у меня ППш, по-моему, был какой-то мягкий, жидкий, он mm -hmm. разваливался, поэтому пять штук увалил. Для полировки еще не указал. Трезак 3000, ну скажем так, круг. Хотя я его там вручную использовал, то есть он еще живой, но для этой машины надо было его купить. И там от мокрого листа для работы по мокрому 2000 у меня ушло буквально четвертиночка. Это я вот только кратерочки, которые там были поверхностные, я их пальцем подпиливал. Все. Больше на бэху как такового не ушло ничего. Кому интересно, напишите список э, примерных цен по вашим материалам. Я сам все равно, конечно, сяду себе в голове, прикину, сколько это в деньгах было. И потом, может быть, как-нибудь это на стриме обсудим. Всем пока.